Ну а также мы начинаем с пятого места, погнали, открывают наш топ супер простое приложение под названием кэш, сразу предупреждая, это приложение англоязычное, сначала его устанавливаем по ссылке в описании, регистрируемся, но ну и вот, мы можем начинать зарабатывать заработок, тот супер примитивен на просмотре рекламы и на выполнение задания, вывод средств доступен на кошелек PayPal, на подарочные карты на Amazon или Google Play. На следующем месте у нас приложение Офа Play, приложение почти такое же по смыслу как и предыдущие, но здесь побольше возможностей способов заработка, зарабатывать здесь мы сможем не только на просмотре рекламы и выполнении задания, также на приглашение друзей и играх, здесь всего шесть видов игр, какие именно вы сможете узнать сами, когда установите приложение, а партнерка здесь в принципе обычная, на партнерке вы будете зарабатывать 10% от заработка рефералов, плюс от каждого будете получать фиксированный бонус, и да поскольку данное приложение, англоязычные здесь выводить средства вы сможете только на англоязычные платежки, такие как PayPal, Amazon, Google Play и iTunes, Xbox, поэтому настоятельно рекомендую вам зарегистрировать хотя бы кошелек PayPal. На третьем месте расположилось приложение исключительно для заработка на играх, называется данное приложение FitPlay, в общем вся суть в том, что вам нужно его установить, зайти через Google аккаунт и соответственно уже зарабатывать, просто устанавливаете приложение, которое нужно, играете там, вот к примеру за минуты игры в приложении дают 7 монет, а в другом за 24 часа дают целых 14 евро, и кстати при регистрации вам дадут бонусом 4444 монетки, вот такое вот интересное число, и еще кое-что вы можете приглашать своих друзей по реферальной. Ссылочки и в дальнейшем зарабатывать с них аж по 25 от их дохода. Что очень много. В общем, на этом все вывод средств доступен от полубакса только на кошелек PayPal. Второе место нашего топа занимает интересный проект под названием DreamStime, в данном приложении вы можете зарабатывать на том, что делитесь своими фотографиями их продаете, у вас здесь есть большие возможности, здесь можно во-первых зарабатывать на своих фотках, охватить миллионы потенциальных клиентов, легко загружать фото с любого устройства, будь это планшет или телефон, плюс ко всему вы можете отслеживать статистику количества продаж и количества прибыли, и, кстати валюты здесь в долларах, но и вывод соответственно тоже доступен только в долларах. Ну и наконец первое место занимает приложение Elarm. это бесплатное приложение, которое дает возможность заработать реальные деньги, просто играя на своем мобильном, выбираешь свою любимую игру и начинаешь играть, чем дольше ты играешь, тем больше монеток ты получишь, сначала просто загружаешь это приложение по ссылке в описании, потом устанавливаете игры и играете в них, при этом каждую секунду собирайте монеты, чем больше играете, как я уже сказала, больше заработок, а потом заработанные деньги вы можете вывести на Paypal, или обменять на другие подарочные карты карты в различных онлайн-магазинах. А на этом, к сожалению, ролик подошел к концу, ссылочки на все эти новенькие свеженькие приложения будут в описании, поэтому переходите, пробуйте и обязательно затем пишите свой отзыв о своих результатах. С вами был Юрий и наша команда и канал «Как заработать в интернете». Подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новости о заработке в интернете. Всем удачи, пока.